Вы сейчас скажете то, что здесь на сервере ты будешь бегать только одни гидранты за эту профессию Раз, и закручивать. Домой два, домой три. Что ты делаешь? Я что, по-твоему, стою просто так, что ли? Отвали от меня, дай мне поработать. Кабинанский час. Мне не пишут, что Кабинанский час. час домой, да домой, сейчас, домой. Да сейчас да хотя бы добежать до дома, что ты меня заковываешь? Ваша только страна, в город отъедись от меня. Я открываю огонь. Какой нахер огонь? Дай мне до дома дойти, дурак, что ли? Окей, давай я побежал. Мне похрен то, что я сейчас нарушу. Серьезно, понял. Дегенерат глупый какой-то. Я остаем, подходит. домой раз, домой два, домой три. Ну, по идее, так никто не отсчитывает. Ну да ладно. Видите, у нас теперь здесь что-то с проводкой. -то. Домой, давай, домой! Три. Я идиот, я вмешаюсь. Где там, кто домой? Привет. Ага. Домой, давай, домой!